Здравствуйте! Сегодня мы начинаем с вами третий заключительный урок подготовки к ОГЭ по заданию 15.3. Мы занимаемся сегодня 15 заданием, третьим вариантом. Особенность этого задания в том, что нужно написать сочинение рассуждения и объяснить... Как вы понимаете, какое то понятие? В данном случае это понятие «красота». Я прочту задание. Как вы понимаете значение слова «красота»? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение рассуждения на тему «Что такое красота?», взяв в качестве тезиса данное вами определение. Аргументируйте свой тезис, приведите два примера аргумента, подтверждающих ваше рассуждение. Один пример-аргумент из прочитанного текста, а второй из вашего личного опыта. Объем сочинения должен составить не менее 70 слов. Для того, чтобы написать сочинение, я советую вам сформулировать понятие, о котором пойдет речь, а затем привести два аргумента, которые будут раскрывать ваше понятие. И, конечно... Советую воспользоваться планом. Первая часть – это будет первый абзац тезис. Два следующих абзаца – это два ваших аргумента. И последний абзац – это заключение или вывод, который вы сделаете. Для того, чтобы вы могли сравнить разницу, узнать разницу между тремя вариантами нашей экзаменационной работы – я воспользовалась тем же самым текстом, которым мы с вами, который мы с вами читали в прошлый раз. Итак, давайте его вспомним. Прочтем текст. Я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки.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 Лишь теперь я вдруг узнал, понял всей душой вечное присутствие поэзии в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства. Стоит только внимательно в них смотреться. Вот какой текст у меня получился. Что такое красота? Красота – это понятие о прекрасном, с которым... Каждый из нас встречается ежедневно. Красота природы, внешняя красота человека, красота души. Представление о красоте часто связано для нас с искусством, которое помогает лучше, точнее, и яснее понять прелесть окружающего нас мира. Мне представляется, что рассказ Катаева о Бунине посвящен теме незаметной красоты, в которую писателю нужно уметь всмотреться. Прекрасным может оказаться самое незначительное. Собака, море, скамейка, куст. Именно это оказывается предметом поэзии. В моей жизни понятие красоты связано с живописью. Живопись 20 века помогает мне почувствовать красоту, дает возможность проникнуться тем, что показалось прекрасным художнику. На картине не обязательно изображается отчетливый предмет, но поразившая художника сочетание красок, особенный найденный им колорит. Я думаю, что поэзия и живопись помогают нам полнее ощутить, что есть красота. Осознать высший смысл нашего бытия. Итак, я закончила свое сочинение. И напоследок хочу вам дать несколько советов. Старайтесь разгадать смысл предлагаемого для сочинения текста. Не забудьте написать план и черновик вашего сочинения. Прочтите внимательно после того, как вы напишите, что у вас получилось. Обязательно следите за логикой вашей речи. Избегайте повторов. Желаю успехов. Желаю успешно сдать ОГЭ. Всего хорошего. До свидания.